Родственница из Борделя Одесса – город фривольный, и было так всегда. А уж в конце XIX века количество увеселительных мест сомнительной репутации и сосчитать было сложно. Это способствовало посещению он их господами состоятельными и уважаемыми. Один из таких домов находился на Ланжероновском спуске. Именно там и началась эта история. Лев Тульчинский провернул отличнейшую сделку и был горд сам собою, а посему решил побаловать себя приятным времяпровождением в заведении мадам Розы. Он присел на бордовый плющ дивана и стал разглядывать суетящихся вокруг него полуодетых девиц. Лев почти уже присмотрел для себя сладкую конфетку, когда на пороге появился Альфред Розенфельд. Ничего удивительного в появлении Альфреда в этом доме не усматривалось бы, и если бы ни одно но не прошло еще и десяти дней со дня его свадьбы, с красавицей из красавиц Ханой Густер. Лев указал другу место на диване рядом с собой и, вопросительно подняв брови, уставился на Розенфельта. А тот, растерянно пожав плечами, затараторил полушепотом: Да, да, жена ангельской внешности, но ну, ты пойми, Знал я, что семья ее религиозна, но такого и представить не мог. Захожу в спальню, а она натягивает одеяло по самые глаза и смотрит на меня с таким ужасом. Причем дальше она так и остается с устремленным в потолок взором, а после она громко читает молитвы. «Ну ты бы это выдержал!» Девица, находившаяся поблизости, которую все здесь называли «глажкой», Громко захохотала и, хлопнувшись на колени к Альфреду, пропела ему на ухо, но так, чтобы все слышали. «Ох, научила бы я ее уму-разуму!» Лев искренне поддержал ее веселье и, не переставая смеяться, провозгласил. «А вот бы Глашку, да к твоей хане!» Эта идея, как ни странно, захватила Альфреда. Приятели долго обговаривали – как не нарушая приличий привезти в дом Розефельдов особу легкого поведения, и сошлись на том, что Глафиру при ее аристократических манерах и облике вполне можно представить, как приехавшую погостить к Тульчинскому вдову его кузена из Варшавы. Ну а Альфред поручит молодой супруге сопроводить гостью друга по магазинам. А там уже и нужная тема разговора сама по себе возникнет. Сказано – сделано. Две недели молодые женщины тесно общались. Они стали близкими подругами. Очевидно, что сфера их интересов не ограничивалась лишь ассортиментом модных товаров, потому что Альфред очень был доволен результатом. Но дальше все вышло из-под контроля. Как-то дамы вкушали великолепные пирожные в кофейне Горсада. И там повстречали родственника ханы Масея Штудинера. И надо же такому случиться, что прелестная лже-вдовушка заняла и сердце, и голову молодого господина. Его ухаживание переросли в официальное предложение, и он попросил у льва руки вдовы его кузена. Тут возник такой клубок хитросплетений, интриг и шантажа, что заговорщикам ничего не оставалось делать, как откупиться от мадам Розы, выправить глафири, которую теперь именовали Эсфирь, документы. Кстати, она оказалась из благородных. И даже открыт на ее имя небольшой счет. В результате Эсфирь и Альфреды впрямь породнились – но все эти истории я поведаю вам немного позднее. Вопрос: как назывался Ланжероновский спуск в советское время? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.